Буэнос диэс, братва. Едерно рассвет на заряд вашей экрана, а это значит... Это у нас с вами последняя серия. Напомню, это у нас Эмма. Я не вспомню, что у нас за последняя часть, но мы узнаем, что у нас будет в конце. И найдём Да, сегодня, фи сегодня финал. Да, грубо, мамашу. Вы в этом узнаете, почему не может. У меня, честно, кукуха уже давно пока говорит. <свист> в трубу. Ну ты потом реально поймешь, почему, мама? Ну, ну да. <свист> Другого по-другому ее не назвать. Ты, кстати, которая по ту сторону экрана тоже. У -у -у -у. Это что за чулан? Так, не видно ровно что там нихериче. Очень. Ага. Какие-то двери, шкафы опять. Плащи. И опять эти сраные плащи. повсюду прям. Бля. Так. Фудер. Ну да, я тоже думал, что это какой-то этот. так здесь надо спрыгнуть а он дорожка кто не вот люк открываем. мы открываем бизнес мы будем делать бабки мы пропили все шмотки мы пропили все тапки Отбираем. я сказал забираем Куда идем мы 5 очком, на остановку за бычком Бомжиха то, mm -hmm. бомжиха. А, просто видишь? Право, потом по-моему, то ли бежать налево, то ли что. Где-то тут бабайка приходит. класс ладно. А, сейчас будем. Или вот. ну, бомжни как ты называешь. Вятнадцать тобой надо скраб. Залезай, б. Давай. Игра слегка тормознула. Так, я думаю, ей из Ас Рус. Вспомни испытание еще бутылку. Ой, бутылочные мины, это... Да. Что толпи? маленький. Там будут бутылки, и мы должны... Будем... за нах ща был? Пройти... Прикинь? Я под карту <с провалился, походу. Нормально. Там будет испытание с бутылками, и мы должны будем пройти чтобы не привлечь... Так, запасный пиздюк. Да, проблема в том, что бутылок ну очень много. Прям... звуки, они. Они говорю, роняют да. бутылку, потому что она не просто стоит, она стоит на стопке ящиков. Если звук этот малейший выгодный вызват, то она придет. Коснуться хотя бы. Так, ну бутылка в любом случае навернется от такого номера. Ах то ж епана. Так. А вот еще Люкан. И здесь есть проход. Это было падение ребенка. Ничего себе звук, как кто то бьет. Пойду лягу. А, пусть вот эту нам надо проскочить. Да, мы на верном пути. Опять эти сраные плащи. А сколько ж можно, а? Тонь? Может, просто наблевано. О, да это же бар голубая устрица. Культура двери со своей Так, теперь вы как сделать так, чтобы не сломаться, упав нахер. А, вон уже тут куча белья точно. Дорогие гостя, жопы не гостя. Чейло дохлеб? И, и уехал. надо попасть, получается, по Вон, в бутыль, да. Вон в ту бутыль, да. Заставите ее упасть скорее. А мячом не вариант или мяч терм? Больный мяч туда может похуй, не долететь. Нет, там, по-моему, баншиха вот за той дверью была. То есть, по дрожанию камеры, она дрожит именно в тот момент, когда ГГ видит банши. Так, а теперь смотри, в чем приколюха. Есть плюс. Так, так, желтая зв... звезда где-то невдалеке. Это, он понимаю. порой бред несет, но это смеет. Больше Ага, <свят> смотри-ка. Еще из ящик мешается вот этой вот полки с овечками. не вспомину на куэлят нам это надо так ага. а все эта штука уже не тыкается так на ну, супер дорожную камеры тут бомжи -то. Прямо просто на хто не так реагирует. Теперь смотрите, чей века. Оп. Воп. Воп. Потом оп. Звук такой как Не знаю, что это меня ну, по 5 протянуло, тем более настолько крипотная песня вспомнилась. Не связана, кстати, очень интересная история. В 1994 году, ну я помню, где концерт был. Это песня до если что. Когда Дайф с очередного переду засвалился. Вверх. Может, по байне. Побаян! Даже папайя. Ну и вот, Дэвид да с очередного периода свалился с сердечным приступом. А фишка, знаете, была в чем? Орали как раз именно эту песню, и те, кто сейчас хоть вот чуть-чуть шарит в английском... Прикиньте чувство самого Дэвида, когда его на носилках тащат, а пацаны продолжают петь. Смертная дверь. вы понимаете, да? Калинкор, блядь, такой себе. В итоге смотрел, что уже крайне жестоко наркоманил в свое время. В этом, году, в этом году отмечает 60. Так, звезда у меня. Инсталляция. дальше где-то испытание что да сука что надо Опять я просто не помню куда мне надо забраться черт вас подери А что если я вот сюда пролезу, то ли лыжи не едут, то ли лыжи не едут, ну окей. А в какой-то комнате. Ага, вон дырка, смотри как появилась с книгами. О, рисунок. Ага. Короче, я каким-то макаром должен залезть на верх. Понятно. От просвета прохода там вроде не наблюдается. Ага, ага. Лях, ему, только что забирался на стул. Так, чтоб эта херабурина меня смущало. уж машу а ага, мешающий элемент убрал отлично угу, там по-моему доска висела в виде мостика орала учитаны вот, были ра полирок да, и вот тут уже в четвертой главе начинаются спойлеры на стенках. Ну я думаю, вы сами поймете. Блять. Блять. Неужели мины начались? Да. да. Блин, ты в прошлый раз широко так нет. Поэтому, если что, идете вы, господа мои хорошие, максимально медленно. И аккуратно. Медленно и осторожно. Так, роняемся. Не помню, здесь был проход, а? Коробку вроде отодвинуть какую-то надо. какую то, да? какую -то за коробку отодвигали. А тут и Галиле вообще. Да, какой-то. Люди, которые знают. Тупят на ровном месте, да? чуть-чуть потупим. Мы же одно активировали, а других здесь не видно. Я не помню, я как-то повернулся неправильно и все, я моментально нашел эту дырку. Опа, а что это мы побежали так резко? Сейчас полупи, ребят. идет дурак по улице видит избушка а рядом с ней вывеска из богадельни ну и короче дурак в нее заходит темно как в сраке просто и тут Хиракс голос слышит че приперся он такой погадать как черпак в воздухе появляется Голос. Черпай из чана. Потом. Ну, зачерпнул. Пробуй. Дурак такой. «Так говно же. Угадал. Дальше гадать будем. по то ли надо что-то метнуть в этот гребаный стол, то ли что. Или боезавра каким-то образом. Зря я, наверное, мину активировал так не вовремя. Ну да, вот я по доске прошелся. А, типа, это прячется от бабайки. Она вон туда. В глаза. Да. да, кто немного? Коробки почему-то не двигаются. Какого хера? Только чрт? Я не могу понять. А что если расхерачить лампу книгой? Ой. Кусается. Угу. Пошли чей-нибудь. Топаищу. Проход. какой-нибудь. Так а вот. б а? там. Удивилась. А вот и мины. Вот. Here Такие? comes the mind. Да? Мы с тобой, помнишь, в прошлый раз тоже тупили. А -а -а. Так, ну... Именно в этом же месте. Да. Нам надо Рисковая пить. херня, конечно. Ну хуя. Положила место. места тупи. Место. Ну не разбил же в итоге Все равно лезет, вы посмотрите Разготовиться к тому Может там бутылки с бухляшком целые А Бан шикеряет, как не в себя Блять, а вот это я, по-моему, зацепил реально стекляху. Да, пойду. Смотри, банши не приходят почему-то. Ага, сейчас я все раздолбай. Сейчас тут Ты ч ты бесишься? Это надо в ты сам не заметил такое, это, дернулся Да нет, я понял, что я дернулся. Меня больше за этого вырвало. И ты, понимаешь ли, порватая. Ты? Ты не А вот это уже Так оно еще и в плаще, видишь, в чем да. таскает. Не знаю, мне почему-то оборот смешно устану. Я тут понимаю, что сижу, блин, строго материалы произвожу, она гасится, блин, со всей дури, а? ля на нее. Да. Не, да, это реально смешно. Там разбился, мной а боролся, дверь закрыл. Она не открывается. Я ее с собой закрыл, я тебе борюсь. Пасхуя, она не открывается, реально. Нет, нет, нет. Она что там сидела что ли? Иди, да. В оконах. <глевые> Левушки, блядь. Чечерика нет, пипись, нахуй. <глевые> а, это как в Беларуси ворабье черекают. <глевые> Чечерык. Я еще не выяснил. Кто не ебаная? Да она там. Не открывай. А, не открывай, видишь ли? там. Это... Немножко не вкуряю. Блин, надо было что-то метнуть такое, чтобы оно туда долетело и сбить нахер хермину все разом. Ну-ка. И я такой в штаны. Сру! <свес> Фрилос к юмору подъехал. Упачки. <свес> а походу пузыри колоются это слышь? Космурт, косой. Решил, Решил потратить. <видимо>, си... <решил> Конкретно. Конкретно. Да. You... за что -то мы делаем, это слишком. <решил> Раз смеяться, то смеяться. Она вообще с обосралась, <решил> Наверняка путь. Safe place. Mm -hmm. Да, когда это, когда будете проходить, наполовину эти двери открываете. Что... Вот Собирается еще мина видите, да? Убежать. Потому что если цепанёте пузырь... Будет вариант вскочить. Ёбана. Посрались? Блять, Я ещё провалился куда-то. Испугались? Дрыстануло. Я думала, скажешь, посралась. Много строиматериалов произвёл. Сука нах. Кус-кус-кус. Нахуй. ус у с у с та та та та Не мами, мы с тобой прошли. Да нифига. Вон еще поле. Как говорится, и что вы думали, А на нахуй. Прошла Виндус девяносто пять. А точно с медведем же нельзя выглядывать. А он видишь, насколько тут мины часто расположены? Тут видишь сразу. Еще одни ворота. Вы не вышло здесь. А? Блять, а вот тут очень опасное место. Видишь, как тесно, мина стоят. Сейчас опять будешь. Опять тебя. Опять. А херти. А может не надо? Угу. <свят> Товарищ верь, пройдет она. Опять и демократия, и гласность. И вот тогда госбезопасность безопасность припомнит. Наши имена... А сердце? А, это, по-моему, хатанище, просто бросит. Ага, мы еще до сих пор до звезды добираемся. епц Епц. Так, а есть куда... Опа, навернуться. Здесь надо быть более уж а Розовый слоник. Но ну, вижу здесь в чем проблема? Да. Потом я не помню, По спрыгнуть и умотать отсюда как может быстрее. Final memory. Let's hurry. Так, по-моему, вот туда, за синюю дверь. А, это типа сейф-зона. Труба. Успели кажись. Да-да-да. Банши поймала. Честно, больше виски не чем очень Кто поймал, ссылочку стоит, Лоис? И Меня захавало кто-нибудь? Таническая срань. Где это? Посыпаемся. Так, запасный пиздюк. Собираем нашего медведя пол... Либо лапку. Да. Так. Точно. Летим на свет, да? Как мотыльки. Ух! полагается мне его собирать? Так, еще мутырки. Так. О. В смысле, не сейчас. Мне нужен мой медведь сволочи. О, а вот мой он. Вон. Доказался ли она сейчас за год было? В по-моему, она швала, не? Чуть -чуть И ты видел вот это вот мигание? Да. да. Так вообще как будто. Оно, это она банши. Да. Вот это вот срань получается. Это она что ли? Не знаю, посмотрим, что у нас в конце поставила, да, что Ну, голос, скорее, сейчас будет пьян. Ну, если ты не слишком хорош, и типа мамочка станет очень злой, и никто из нас этого не хочет. И фраза была, типа, он тебя не заберет. Мой". Это сейчас в оконцовке мы узнаем. Сейчас такие спойлеры Да, прям такие вот. Получается, мы по у этого домика. Но света в нем почему. Но света вокруг почему-то нет. Ой. Это я руки расслабься. Обидно было в самом конце вот так вот просрать. Ну, вот, блин, <coughs> там темно в целом не заметил. Mm -hmm, там темно и страшно. А еще воняет. Mm -hmm. Это у меня был небольшой весун. Okay. Okay. Слоняра в печи, это не тот ли слоняра, которого мы искали в самом mm -hmm. начале? Скорее всего, да, Инда. Не, я просто чекал, что он залез. Mm -hmm. Так, теперь мне ну, да. надо. пока откроются кнопки. Ага. Так, и положить на одну из них. Mm -hmm. Ну хоть не кроличь на одну, спасибо. Mm -hmm. Это финал где-то рядом, товарищи. В смысле, а где труба? Где трубы нет, мы с Ах, дверь, ты шматовы и... как ярко. А, дверь шкафа, Сама. да, мы в комнате. все. Кровать с... с... нами. Погром адский. Угу. Заметь, стой, опусти вниз. да Звезда. Ну, да. да, то, что мы использовали в качестве артефактов. Да. Ключи где-то. Да, где а чтобы... а Музыкальная здесь. шкатулка, по да. да, я кого-то тут не знаю, хан мама и прошелся ее пересеты. на угорчика, садомийка. До сих пор здесь уже не так жутко. Полностью Пазл. Жутко. А -а. Конь. О, пузырь. Вернем. Странно, что не разбился. У нас с второго этажа было хуйнуть. Ну, вот ты раза разобьешься, псина. Нет. На самом деле, девочка, которая играется пузырями из-под вискаря, это по меньшей мере страшно. Уже только игрушки прибитые к полу, как по мне. Итак, мы с вами спускаемся, где мы с вами были. Смотрите, даже вот это вот свет от лампы, напоминает mm. человеческую фигуру. Как это бывает в учебниках, нервную систему рисуют. Дайте, да. Да почему-то именно первая ассоциация. Да, он... О! <свист> Маман синячек. Да ладно. А теперь поймете, почему я назвала его мамашей. Да. И спасибо, что хоть не уронила. То есть вот это вот кто-нибудь болотное, это... и была, мамон. Это получается Паша, но мы его не Да. И получается, что отец ее забрал. Что Верно, я сказала. Ну, насчет забрал, не знаю. Он только сказал, что починит медведя. Ну, на самом а деле. Этого медведя, получается, бы Паша подарил. Да, Понимаю. на самом деле, страшилка больше получилась как это социальная, что ли? Да, есть -то нежели потому что ну вы сами знаете в какой стране мы живем и тут сплошь и рядом особенно в городках поменьше вроде нашей деревни, так сказать как раз не хочу ничего сказать плохого но тем не менее отсылочка есть к К любому наверное российскому городу Наша современная часть вообще да то есть вот такую херни на самом деле на каждом шагу сплошь и рядом ну да Хотя, когда задумываешься, и кирпичи как-то перестают падать. Потому что, понимаешь, что рофлы рофлами, а проблемы действительно серьезная. Но я надеюсь, что хотя бы у этих троих, можно так и сказать, в конце истории все будет хорошо. Еще одну... Трочку повесили на килборд, так скажем. Ну как говорится, за сим отклоняемся. С вас как обычно лайк, подписка, можно комментов нарисовать. Обязательно пробить колокольчик и до скорой встреч Увидимся в следующей серии. надеюсь бред.